здравствуйте в этом видео я расскажу как можно ориентироваться в интернете при поиске информации по знаниям древа жизни на сегодняшний день уже создано много страниц в интернете и я расскажу об основных и какие функции и возможности они имеют и первое с чего бы хотелось начать это официальный сайт Аркадий Петрова arkadiipetrov.ru его очень легко найти через любой поисковик например через яндекс либо google вы можете в поисковой строке ввести Аркадий, официальный сайт Аркадия Петрова, и он выдастся в первых двух строчках. Давайте посмотрим, что на этом сайте есть, его вид. но Первое, что мы видим, это видео слайдер. Здесь загружены три основные видео. И если вы первый раз перешли на этот сайт, вы просто можете кликнуть по картинке, и видео запустится. А это видео можно перевести в полный экранный режим, либо изменить качество трансляции, если вдруг ваш интернет не позволяет просматривать видео в хорошем качестве. Вы можете его здесь уменьшить. Далее, если мы немножко опустимся, тут есть возможность подписаться на новостную e-mail рассылку. Вам на почту будут приходить от 1 до 3 раз в неделю рассылки, в которых будет полезная информация, Какие-то новости, какие-то технологии, тексты. Для этого вам нужно нажать кнопочку «Подписаться». Вы перейдете на страницу, на которой будет очень простая форма. Вам нужно ввести ваше имя и ваше e-mail. После этого на ваш e-mail, который вы ввели, придет письмо с просьбой «Подтвердить подписку». Вам нужно обязательно подтвердить, тогда письма начнут приходить. Далее, если опуститься чуть ниже, у нас есть подраздел «Подраздел». Новости, фильмы, книги, отзывы. И сюда публикуются свежие видео, свежие статьи, свежие новости. Вы можете кликнуть по картинке и просмотреть эту информацию. В боковой колонке доступно меню. Значит, здесь можно выбрать язык вашей страны. Если вдруг вашей страны нет, вы можете связаться по доступном на сайте с центром Аркадия Петрова и попросить добавить флажочек, чтобы сайт переводился на ваш язык. Далее есть расписание занятий, сюда подгружены города, вы можете выбрать любой город, либо близкий к вам город и заполнить форму. Я чуть попозже расскажу, как эту форму можно заполнять. Ну, есть дополнительная информация, с которой вы можете ознакомиться. Здесь, кстати, здесь же можно сразу же оформить подписку в боковой колонке. То есть, можно не переходить специально под кноп по кнопке, а прямо здесь заполнить информацию. А далее есть фиксированный такой подраздел на всех страницах. Например, информация о базовом курсе видеоролик. Вы его всегда можете внизу найти. Основные контакты контакты социальных сетей и также кнопочка «Записаться на занятия». Давайте посмотрим меню верхнее, что в нем есть. И я предлагаю перейти в вкладку «Занятия». А здесь вам нужно выбрать город. Ну, давайте выберем центр Пушкина. Это центр Аркадия Петрова. А здесь доступны телефоны также центра. Вы можете позвонить, задать какой-то вопрос. Ну и далее, для того, чтобы нам записаться на занятия, нам нужно выбрать занятие, которое мы хотели бы посетить, и отметить его, например, там, галочкой. Да? Вот так вот. Например, мы хотим в октябре и в ноябре пройти. Далее нам нужно заполнить форму, данные о себе. После этого нам нужно подтвердить галочкой, что мы согласны с политикой обработки персональных данных и с политикой конфиденциальности. Это обязательно требование сейчас на всех сайтах, поэтому галочки должны стоять, иначе форма не отправится. Просто вы можете заранее ознакомиться с политикой конфиденциальности, если необходимость есть в этом. Далее нажимаем кнопочку бронировать и функция, и заявка уходит администратор центра Каде и мы будем знать, что вы планируете приехать на занятия. Если вы вдруг что-то неправильно заполнили на сайте в этой форме, то форма подсветит вам красным цветом. Здесь очень будет легко сориентироваться и там, подправить, например, да, какие-то данные. Вот, при оформлении заявки, например, в регионах, регионах бывает такое, что небольшой список занятий. И бывает даже, что одно занятие в городе, и участники забывают отмечать это занятие при регистрации. Если вы не отметили занятие, тогда мы не видим, куда вы записались. Поэтому даже если одно занятие, вам в любом случае его нужно сначала выбрать, а потом уже ввести данные себе. Также стоит отметить, что если вы в первый раз планируете посетить очное занятие, то нужно начинать базовый курс потому что и ориентироваться на те, занятия, те города в которых проходит базовый курс потому что базовый курс это основа и там передаются основные технологии по работе с информационным, через информационный уровень со здоровьем, с событиями и с, передается навык управляемого ясновидения и уже после того как вы проработали эти техники получили результат можно пойти на последующие занятия пройти ступени, мастер-классы, хотя многие люди проходят сразу и базовые курсы и ступени, тут уже ну, выбирать индивидуально человек. Но занятий существует уже очень много и вы можете выбрать для себя нужный вариант. Далее, что есть у нас еще в меню? Есть информация о вебинарах. Вебинары проходят один раз в месяц с Аркадием Ильичем Петровым. В последнюю субботу месяца мы стараемся их делать. Есть информация основная о вебинаре, вы можете ознакомиться. Тут есть видеорекомендации, если вы в первый раз участвуете, можно изначально посмотреть видео рекомендации, ответы на вопросы. В ответах на вопросы можно увидеть, как проходит вебинар, в, в каком формате. Также есть вкладочка для иностранцев, как совершить оплату для иностранцев. Оплата производится по отдельной ссылке. Если вы проживаете в России, вам нужно нажать, для участия вам нужно нажать кнопочку регистрации на вебинар и там же следовать по шагам. Далее есть раздел Новости, в котором публикуются все новости и сохраняются все видео, которые когда-либо были загружены на сайт, все отзывы можете посмотреть в этом разделе. Во вкладочке книги вы перейдете на сайт издательства Культура и там можно будет приобрести либо в электронном варианте, либо с доставкой на дом. Любую книгу Аркадия Ноумича, не только Аркадия Нумовича, можно приобрести и вебинары. То есть вся информация по книгам находится вот в этой вкладочке. Далее, в области раздела. Есть ну, дополнительные такие подразделы, отзывы отдельная информация о знаниях древа, жизни, научные статьи собранные тоже на отдельной странице. Популярная информация сейчас о базовом курсе, тут можно почитать, можно прочитать об Аркадьевиче Петрове. Далее есть раздел представительства, здесь представительства, ну, давайте перейдем туда, я покажу. Разделены по городам, то есть первое представительство Пушкина, ну и дальше можно там выбрать любое представительство, например, вот Санкт-Петербург. Почитать информацию, почитать о занятиях и связаться с организатором советительства. Также информация по методистам есть. Можно, например, методисты есть по всей России, по всему миру, прощения, Например, можно посмотреть методистов в России. Методистов в России тоже много. Тут доступна информация, видео, отзывы. И вот. давайте покажу просто весь список. То есть можно выбрать любого методиста и уже определиться с занятиями. Также есть форум древо жизни. Давайте я на него перейду. Здесь можно будет задать какой-то вопрос на форуме. Вопрос задается очень просто, вы пишете какой-то там вопрос, да? нажимаете комментировать и далее вам нужно будет ввести имя и email. Имя и email можно ввести любые, никаких ограничений здесь нет. Либо вы можете авторизоваться через социальную сеть, нажать «Отправить». И тогда администратор форума сможет увидеть вопрос, ваш, либо какое-то сообщение, и отреагировать в течение дня на него. Вам на почту, на ваш e-mail, который вы указали при регистрации, придет ответ. И вы можете, например, ответить в ответ этого сообщения. Далее, что есть у нас на сайте, еще вкладчик «Контакты». Здесь есть, сейчас подгрузится схема проезда до офиса Аркадия Петрова. Она интерактивная, ее можно подвигать. Это схема проезда в центр Пушкина. Доступны фотографии для ориентира и описано проезд. Далее. Давайте перейдем уже в социальные сети, потому что в социальных сетях тоже ведется интересная активность. И первая страничка – социальная сеть ВКонтакте. Здесь сделана информационная страница, профиль Аркадия Петрова, куда регулярно публикуются основные новости, какие-то технологии. Значит, Информация обновляется практически каждую неделю. Прошу прощения, каждый день. Бывает несколько раз в день. Здесь есть та информация, которой нет на основном сайте. И польза от социальных сетей в том, что эту, этой информацией можно делиться со своими друзьями. То есть каждый из вас может рассказать друзьям о том, что там есть ментальной техники, которые можно восстанавливать здоровье. Для этого просто нужно нажать на вот эту стрелочку, и тогда информацию ваши друзья увидят. Также ВКонтакте мы сейчас сделали группу Древо жизни, официальной страница центра Аркадия Петрова. Вот так она выглядит. И в этой группе Будут создаваться обсуждения, где вы сможете также задавать вопросы. Здесь же также, также будет доступен список технологий, доступных к публикации. Сюда же можно писать исцеления и отзывы, ваши результаты, описывать их эти случаи, они будут полезны очень многим людям. Здесь же будут публиковаться видео, тоже добавляться. То есть для того, чтобы подписаться на это сообщество, вам, вам нужно стать участником, нажать на кнопочку подписаться. Тогда вам начнут приходить уведомления об сообщениях на этой странице. Ну и вы всегда сможете как бы вовремя реагировать на них. Писать какие-то комментарии здесь можно. Также здесь у нас будет опубликованы скоро весь список полезных ссылок. Сейчас тут не весь список. Вот в ближайшее время появится. То есть вот две основные страницы. Также есть и страницы разных представительств. А, ну вот, две основные страницы, которые регулярно обновляются. Это профиль Аркадия Петрова. Вот так он выглядит. Да, вот на этой стене есть новое обновление и группа которая будет полезна как раз вот этими обсуждениями и новыми видео. Ну и также здесь будет добавляться тоже, наверное, отличная информация от профиля Аркадия Петрова. Далее есть страничка в Фейсбуке. Если вы пользуетесь Фейсбуком, то можете добавиться в друзья к Аркадию Петрову. Здесь дублируется вся информация, которая опубликована ВКонтакте. Видите, да? Здесь тоже очень большая активность, вы можете с друг другом общаться. Вот. Далее, Есть, сейчас появилась страничка в Твиттере. Если вы пользуетесь Твиттером, она только появилась, поэтому вы можете стать первыми читателями и тоже распространять эту информацию через Твиттер. Мы будем публиковать и дублировать сюда новости через ВК и Фейсбук. Также скоро появится страничка в Инстаграме. Кто-то из вас просил это сделать. Поэтому можно будет и делиться информацией в Инстаграме тоже. Также стоит рассказать про страничку в Ютубе. Сейчас здесь публикуются основные видео, практически все видео, которые... В последнее время создаются они есть на страничке у Аркадьи Петрова для того чтобы вам приходили уведомления о появлении новых видео вам нужно обязательно подписаться на эту страницу и тогда будут начнут приходить уведомления также есть очень много других страниц в ютубе о древе жизни представительств в разных городах вы можете ввести в поисковой запрос Аркадий Петров, например, да, и начнут появится список с этими страничками. Есть сайт, есть YouTube-канал ТВ Древо жизни, о котором рассказывает Аркадий Мимович. Там тоже много видео, которых, кстати, нету, может быть, даже нету и на этом канале. То есть вы можете подписаться сразу на несколько каналов и получать информацию. На сегодня это все страницы, о которых я бы хотел рассказать. И как вы видите, действительно информации много очень в интернете. И вот если посмотреть лет сто назад, то эту информацию люди собирали по крупицам. А сегодня она просто лежит в свободном доступе, и каждый человек может ей воспользоваться. Вы можете найти технологии, которые вам нужны, посмотреть видео лекции, прочитать тексты. И самостоятельно дома по ним заниматься. Ведь так уже поступает очень много людей. Вы можете заказать книги на сайте издательства «Культура». И сегодня доставка доступна по всему миру. И также самостоятельно дома по ним заниматься. А всю информацию, которую мы публикуем через социальные сети, она публикуется для вас. И вы также можете самостоятельно изучать и делиться с друзьями. И уже если вы готовы приехать на очные занятия, если у вас возникла такая потребность, вы можете забронировать, зарегистрироваться через сайт Аркадия Мачпедрова. Я вам желаю всего самого доброго. Спасибо за внимание.